Всем привет сегодня посмотрим на такой интересный вид оптимизации как как как как, как флот в качестве индекса а как вы относитесь в качестве индекса если индексом выступает флот вы скажете да чё за бред ну бред не бред не надо кривляться всякое у нас может быть там не доспал там не стой ноги встал там то, там все, и в результате так получилось. Да, сейчас посмотрим результаты работы наших циклов. В том случае, когда у нас а, индексом выступает int, integer, double и, и, и, и, и, и, и float. И все, конечно же, увеличится на плюс 1. Ну-ка, готовы? Я думаю, готовы. Давайте смотреть результаты. А, и результаты я вам могу сказать должны быть интересные. Так, запускаем all build. Уровень оптимизации O0. Ну, я думаю, вы поняли, да? Вот здесь цикл float индекс и здесь double и здесь здесь int. Так, все собралось и быстренько быстренько надо все сравнить. Усиленга, какие результаты Усиленга? Ёлы-палы. Для флота, для дабл, для дабл, для дабл. А как так? Чё? Чё одинаковые результаты? Я же говорил, результаты будут интересные. Я для GCC это сравнивал, но для c и для этого Ф очень интересно. Очень интересно. 100 тысяч, 100 тысяч, 100 тысяч. Блин, это надо было изменить на какую-то ладно пусть будет м -м, интересно интересно интересно давайте третий запуск короче такой такой разброс давайте же сиси вообще непонятно, что быстрее что не быстрее м -м, для же если индексом флот и int инт... блин чё разницы нету какой-то бардак я не знаю что произошло но что-то произошло однозначно. Для GCC была разница? И инт в качестве индекса был лучше? Что такое? Что произошло? Сейчас я запустил тест интеловского... Для, для компиля... Для... Блин, программы, которая собрана интеловским компилятором. Э, э, э, э, э. Странно. Ладно. Понял. Запускаем флаги о 2 С флагами о 2 С максимальным уровнем оптимизации. Ну, максимальным рекомендуемым уровнем оптимизации. Так, смотрим. Ну, здесь силенг собирает здесь, gcc, g ⁇ собирает, а здесь интеллекты. Ну, все честно, все честно. Все честно. Давайте силенг. Так, ну смотрите, вот здесь как оно В принципе для силенга В принципе если int в качестве индекса То скорость увеличена да? Смотрим в среднем, в среднем В среднем видим Да В среднем видим, если бы не вот это Что такое Ну что меня сейчас делать? У меня в принципе сейчас э, запись экрана происходит Возможно это и влияет Возможно и происходят такие скачки Короче, смотрите, дабл в качестве индекса для селенга оказался быстрее. То есть это, походу, самый-самый такой нормальный результат. Хм, интересно. Давайте GCC запустим. Для GCC что float, что дабл одинаково. Опачки, а вот для GCC интеджер в качестве индекса сделал, сделал всех по скорости. Вот, здесь мы видим, все четко, все, это уровень оптимизации O2, И давайте для интела посмотрим, а, то есть здесь разница в скорости чуть-чуть больше, больше, чем 2 два раза. Что у нас Intel покажет? А Intel нам покажет одинаковые результаты, вот, зараза, как так-то? Ну, хотя, в принципе, хотя, в принципе, мне кажется, это нормально, когда одинаковый результат, потому что вот здесь уже GCC это напрямую зависит, что увеличивать. Ну, интелловский компилятор у нас одинаковый результат. И для силенга, что мы видим? Для Давайте силенг еще запустим. Короче, мы увидели, да, что это, э, то есть разница есть для GCC-шных компиляторов. Для интел-компилятора -а, разницы нет, какой у тебя индекс, float, double или int. И давайте еще силенг запустим. О, походу вот самый чистый... Для... Да, для селенга, смотрите. Э, Ух ты, блин, для силенга дабл оказывается быстрее. Ну, наверное, из-за того, что 8 байт все-таки и архитектура здесь 64-разрядная, то только из-за этого, только, только из этого и, и, и, и скорость выше да, для дабл. Короче, самым оптимальным получается здесь, то есть, интеловский компилятор, ему все равно, он одинаково оптимизирует. Вот, но для GCC и силенга uh, float в качестве индекса это не очень хорошо. А вот double или int это получше. Но это для 64 разрядной архитектуры. Я думаю, для 32 разрядной архитектуры вот это будет предпочтительнее, чем вот это. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.